Это специалист Пекинской Ассоциации, Всемирной Ассоциации Иглоукалывания и Моксотерапии. Человек, который обладает 17-летним опытом проведения обучающих семинаров, как в Китае, так и за границей. Поэтому нам сегодня невероятно повезло. Дорогие друзья, я уверен, что вы знакомы с сегодняшним нашим специалистом, поэтому давайте яркими сердечками поприветствуем ее. Итак, встречайте, мисс Ванфан, дорогие друзья! Ну что ж, добрый день, дорогие партнеры, всем здравствуйте! Меня зовут Ван Фан из Москвы, я всем передаю огромный привет. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы ваша кожа была в отличном состоянии? Хотели бы вы уменьшить количество различных прыщей и морщин на лице? Хотели бы вы, чтобы ваша кожа лица была подтянутая и красивой? Сегодня как раз таки мы будем подробно говорить об этом. Какими именно методами мы можем улучшить качество кожи и оставаться красивыми. Не нужно будет использовать различные другие методики. Например, ставить различного рода уколы. Не нужно будет прибегать к использованию хирургических операций ]没有痛苦. также это абсолютно безболезненно ]没有风险. также нету никаких рисков последующих осложнений 具体是什么呢? что же это ну что ж постепенно на протяжении сегодняшнего семинара мы ответим на данный вопрос Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не отвлекайтесь. Сейчас будет много полезной информации. Есть ли среди вас те, кто ежедневно сейчас использует различного рода маски для лица? Есть ли те, которые ежедневно используют оздоровительную продукцию, косметологическую продукцию для защиты своего лица? 啊, конечно же, среди вас найдутся те, кто скажет: ну сейчас просто нету такой возможности, мы постоянно находимся дома, мы не можем сейчас приобретать какую-либо продукцию и использовать ее. Поэтому, дорогие друзья, где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, не нужно забывать именно ухаживать за состоянием нашей кожи. НАИБОЛЬШИЙ Многие говорят, что я, например, очень бережно отношусь к своей коже, забочусь о ней, но а, почему-то все еще возникают с ней проблемы. Здесь есть два основных фактора, на которые необходимо обращать внимание. Первый фактор ⁇ понять, к какому типу относится ваша кожа. Второй фактор. Необходимо понимать, какими методами вы воздействуете на кожу. Второй фактор заключается в том, что мы часто используем не те методики, не те а, средства по уходу за кожей. Например, когда мы наносим массажную маску для лица, Необходимо ее наносить снизу вверх, но многие ошибочно наносят ее сверху вниз. Также, когда кожа находится в состоянии переизбытка токсинов, часто возникают Uh, как раз таки uh, засорение опор то есть uh, питательные вещества начинают очень плохо поступать из-за чего образуются различного рода проблемы такие как угри прыщи и так далее Ну, сегодня я расскажу вам о методиках которые могут вам в этом помочь. В зависимости от влагосодержания кожи, состояния секреции кожного сала, кислотно-щелочного баланса кожи и ее реакции на внешние раздражители, она подразделяется на пять типов. Первый тип это сухая кожа. Конечно же кожа выделяется именно своей сухостью но она 呃, также подвержена возникновению морщин 那第二种是中性皮肤. второй тип кожи это нормальная кожа ну например 呃, такая кожа очень часто наблюдается у детей детсадовского возраста 呃, третий тип кожи это жирная кожа Частным проявлением являются расширенные поры и образование прыщей. Обратите внимание, что на коже такого типа морщины образуются не так часто. Четвертый тип это комбинированная кожа. Здесь смесь сухой или нормальной кожи с жирной кожей образуют проблемы с Т-образной зоной. Поэтому на лице именно в Т-образной зоне, то есть это лоб, нос, подбородок, образуются часто проблемы. Например, возникают прыщи. А как раз таки а, сухая и жирная кожа, они а, располагаются уже а, по краям. Таким образом, в большинстве сухая кожа располагаясь по краям, а жирная кожа в Т-образной зоне а, проявляет очень большое количество проблем. Диму, Uh, пятый тип – это чувствительная кожа. Uh, чувствительная кожа – это когда стимулируется аллергическая реакция кожи на ветер, на воздух, на холод, на жару и другие климатические изменения. Поэтому сейчас вы можете взять зеркало, внимательно посмотреть на себя и постараться определить, к какому типу относится ваша кожа лица. Ну, за исключением нейтральной кожи, все остальные типы являются проблемными. Конечно же, каждый тип кожи имеет свои методики по уходу. 嗯? 嗯? 啊, конечно же, здесь очень важно также 啊, понимать, что 啊, мы обычно также стараемся ухаживать за кожей, например, 啊, пополняя 啊, водный баланс. Поэтому также необходимо понимать, что обычно три метода в обыденной жизни используются для улучшения кожи. Первое – это использование в домашних условиях средств по уходу за кожей. Но обычно многие в домашних условиях по утрам и по вечерам после умывания лица для защиты используют косметические средства по уходу. Они, конечно же, имеют свое воздействие. Но после того, как понимаешь, что возможно выбраны некачественные средства по уходу за кожей, либо они не подходят типу кожи для эффекта улучшения, на ум приходит следующий вариант. Чтобы uh, достичь более четкого эффекта, uh, часто направляются в спа-салоны, либо же салоны красоты. ,他会根据你 Конечно же, uh, в салонах красоты оказывают профессиональный уход, при этом придавая коже значительные улучшения и изменения. Однако все это требует траты денежных средств и траты времени. Ну и чтобы сделать результат еще лучше, некоторые люди прибегают к использованию пластических хирургических операций. Например, это такие э, состояния, такие операции, как э, инъекция или хирургические вмешательства. Но, конечно же, это не исключает опасности и последующих осложнений. А также э, необходимо понимать, что это может быть очень болезненно. Помимо всего этого, происходит трата денежных средств. Сегодня мы будем говорить с вами о косметологии с точки зрения традиционной китайской медицины. Обратите внимание, что через область нашей головы, в частности лица, проходят 9 энергетических каналов меридианов. 比方说, 手部的三羊精, 腿部的三羊精, 以及人蚕和毒蚕, 啊, такие как задний срединный меридиан, передний срединный меридиан, три ручных янских меридиана, три ножных янских меридиана и меридиан печени. Взаимосвязь с функционированием нашего тела, так как они все проходят через голову. располагается 12 больших меридианов, это все выражается на целица. Поэтому, если даже часто расчесывать волосы или делать массаж лица, это будет давать очень хороший эффект для улучшения кожи лица. Само собой, для хорошего восстановления кожи необходимо, чтобы была достаточная энергия ци и крови. Если в организме происходит недостаток энергии ци и крови, то кожа начинает очень быстро ослабевать, пропадает ее упругость, эластичность и начинают возникать различного рода пигментные пятна и прыщи. Помимо всего этого возникают складки 啊, вот, с точки зрения традиционной китайской медицины существуют определенные законы, да, вот, второй 啊, закон как раз-таки он говорит об очистке каналов и коллатерали。只有我们的经络保持畅通，它的气血不受阻滞，那我们人体的气血才会非常好，我们的面部它的肤色也会非常好。 когда мы а, допускаем достаточный уровень ци и крови, происходит активизирование а, кровообращения и рассеивание застоев кожи, что очень хорошо сказывается на насыщении нашей кожи. Поэтому, если же происходит недостаточная ци и кровь, Меридианы находятся в состоянии блокировок. Это очень быстро приводит к различного рода факторам. Еще одним законом традиционной китайской медицины в косметологии является именно снятие опухолей и устранение застоев в меридианах. Также охлаждение крови для вывода патогенов. 반, ну, например, на лице, когда возникает проблема, образуются прыщи, это говорит о том, что внутри организма большое количество токсинов, которые таким образом себя проявляют. Поэтому необходимо их срочно выводить. В таких ситуациях а, лучше всего использовать оздоровительную продукцию для очищения. А. А, например, это паста роза, это сюэ чэн а, которые в первую очередь направлены на выведение токсинов из организма. то, что Поэтому меридианы здесь какое значение имеют для нашей красоты? Именно воздействуя на внутреннее состояние, происходит изменение внешнего состояния. Таким образом, воздействие на меридианы невероятно важно для воздействия на внешнее состояние. 外在的呢, 是用高科技的技术, Поэтому на сегодняшний день косметология традиционной китайской медицины, руководствуясь 呃, теорией внутреннего и внешнего взаимодействия, объединяя поколение передовых технологий красоты и уникальных косметических продуктов, представляет собой невероятные возможности. 所以可以经常使用,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 Он быстро проникает в тело и абсолютно а, безопасен для организма. Конечно же в себе Он также как как и предыдущая версия биоэнергомассажера а, сохраняет основные функции. Но здесь есть еще одна очень интересная функция Которая всем, я уверен, очень интересна. Здесь используется новая технологическая разработка, именно ультразвуковая насадка для косметического ухода. Итак, чем же обладает ультразвуковая насадка, я сейчас вам поведаю в дальнейшем. Давайте для начала мы обратим внимание на то, какой дизайн разработан для биоэнергомассажёра нового поколения. Обратите внимание, что даже один внешний вид очень презентабель. Теперь давайте посмотрим, мы, что же у нас есть внутри.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 Также обращаю ваше внимание на то, что сейчас провода подключаются более безопасно. После того, как вы а, его подключаете, можно также и закрепить его. Также обратите внимание на еще один выступающий а, электровыступ.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 То есть после подключения перчаток и накладок Мы также можем, как и на биэнергомассажере прошлого типа Регулировать интенсивность плюсом и минусом Но здесь также еще ниже добавлена одна функциональная кнопка С буквой S английской Когда мы нажимаем на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 把超声波探头插上。Так для начала мы подключим её.选择三档。А поставим на третий уровень её деятельности.那我们可以怎么来看见它有没有工作？我们可以放在耳边，它会有一些震动的声音。 Итак, как мы можем понять, начала работать ультразвуковая насадка или нет? Вы можете подвести ее к уху, и она начнет издавать такое небольшое шипящее звучание. Мы также все прекрасно знаем, на что способен ультразвук. Например, во время беременности многие девушки, женщины ходят для того, чтобы ходят в больницы, для того, чтобы узнать, а, какого пола будет ребенок, как он а, вообще изнутри выглядит и так далее. Конечно же, одной из основных функций ультразвуковой насадки является именно восстановление и активация клеток путем сильной проницаемости.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 Я наношу воду на поверхность насадки, и вы можете видеть, как начинает происходить испарение. Да? Вы можете видеть, как э, вода начинает постепенно испаряться. Есть, говорит, говорит, говорит, Наверняка из вас некоторые сейчас подумали, ой, так она, наверное, вообще очень горячая. Давай, Давайте сейчас попросим Байера потрогать и сказать.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 把的分子量變小, Они не могут воздействовать на 呃, сами молекулы 呃, клеток на должном уровне. Поэтому здесь ультразвук 呃, производит эффективный резонанс, то есть мелкодисперсное распыление с молекулами воды, так же как и с молекулами 呃, воды клеток в организме. 那他还可以, 刚才说, 再来看一下, 呃, мы сейчас также вам говорили о том, что происходит активизация клеток и 呃, их активизация.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 Ты можешь его попробовать, чтобы убедиться в этом? Б... Не, не распробовал Я <laughs> <laughs> не надо напиваться. Да, на самом деле, друзья, это, это пиво. Че <laughs>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 давайте еще раз чтобы вам более наглядно было видно посмотрим видите да что сейчас вода очень мутная и очень медленно она приходит в прежнее состояние еще раз ее потрясем и посмотрим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 Итак, для начала, конечно же, если на лице имеется косметика, ее необходимо смыть. То есть, посмотрите, как сейчас, например, это делаю я. ]先去清洁一下皮肤. Для начала я очищаю кожу.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 Ну что ж, дорогие друзья, после того как я аккуратными массажными действиями нанесла а, данную сыворотку на лицо, а, при, приступаем к самому интересному, к самой процедуре. 第一步. Итак, первый шаг. 我們先從我們的下巴. От нижней области подбородка. 平移到耳下. Ведем насадку через область жевательной мускулы к мочке уха, ждем 3 секунды, и делаем таким образом 5 повторений. Uh, данный шаг придает эластичность и подтягивает кожу лица.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 Хорошо. Также 3 секунды необходимо подождать, остановиться. Итак, 5 повторений. Делаем 5 раз данный шаг. Третий шаг, он начинается от уголков губ и доходит до козелка уха, то есть до, до, середины, уш, до середины ушной раковины. Также делаем 5 повторений. Далее прорабатываем а, еще одну область, область щек. То есть здесь мы начинаем проходить а, уже от области крылышек, а, крылышек ноздрей до а, области а, также точки Таян, то есть височной зоны. Делаем также 5 раз. А, следующий, пятый шаг, начинается с области внутреннего уголка глаза. И также мы, огибая область нашего глаза, доходим до височной зоны, до точки Тхаян. 啊, данный шаг очень хорошо 啊, помогает, способствует устранению 啊, так называемых гусиных лапок, да, то есть именно морщин, и хорошо 啊, справляется и убирает мешки под глазами. 也是反复做五次. Также данный шаг выполняется пять раз. Далее устанавливаем уже шестой шаг, э, ультразвуковую насадку, на межбровную зону 到颗头的地方. и доходим э, наверх до области волос. 也是反复五次. Также делаем 5 повторений. 没中. Далее мы переходим на начало брови, 也是反复五次. также пять раз. 没尾. Далее на... ]也是反复做5次. Дальше мы проходим на середину брови и на конец брови. Также повторяем данное действие пять раз. Обратите внимание, что каждый наш шаг имеет свое воздействие. Итак, таким образом мы а, должны повторять данные действия, но у нас еще есть определенные упражнения. Это комбинированные движения. 中間的, 目的, 目的, 目的, 目的, 目的. А, начиная с области нижней губы, 到, 目的, 目的, 目的, 目的. доходим до уголка рта, 目的, 目的, 目的. А, поднимаемся до 目的, 目的, 目的. А, внутреннего уголка глаза, 目的, 目的. потом огибая область глаза,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 А, придать упругость кожи, подтянуть ее. А, у многих людей а, также возникают складки, морщины на межбровной зоне. Что делать? 我們就像这样子, а, мы можем сначала сделать такие небольшие круговые движения, после этого поднимаем насадку наверх к волосам. На носу, когда мы прорабатываем также а, области а, поверхности носа, мы делаем именно круговые движения. Запомните, пожалуйста, что а, при проработке лица все действия ультразвуковой насадкой производятся снизу вверх. Но область как раз-таки носа и область а, перегородицы носа Необходимо делать наоборот, сверху вниз. После того, как мы сделали процедуру, обязательно необходимо также увлажнить лицо, используя сыворотку с минералом. Делайте вот такими массажными действиями растирания. И после того, как мы а, нанесли массажную сыворотку на лицо, обязательно необходимо использовать маску с дендробиум для восполнения а, влаги в коже. Потому что сейчас наши поры находятся в раскрытом состоянии, обязательно необходимо придать восполнение влаги. После этого обязательно необходимо, конечно же, подождать 15 минут, пока все это у нас устоится, и выполнить действия по уходу за лицом.